Всем привет, на связи мистер офицерки и сегодня мы продолжим играть в игрушку Эмма вместе с Дело. Ну а что из этого получилось, вы можете прямо сейчас посмотреть, и всем приятного аппетита и шикарнейшего времяпрепровождения. Боже, какой же зашквар, офисерк, какой же зашквар. Так, кстати, смотри, у нас тут одно обычное задание, одно длинное и два маленькие. Угу. Так, ну что, член экипажа. Я член экипажа, все. Меня не тратили. Я пошел. Задание электричество, почините проводку. Так, почините проводку. Это опять что ли в электрическую топать? Вы заколебали? Реактор запустить нужно. Реактор, серьезно. Ой, так, а где проводка? Забери. На, вот, я в проводку. опять это задание. В смысле? А Пусть как я... его убили уже? <смех> так, а кто со мной был, я так и не понял. Со мной кто то был? <смех> Сейчас я напишу, какой мой канал, и все отлично будет. Да, вообще. Да, да, да, да, да. Я не знаю, за кого голосовать, на самом деле. Я не знаю, за кого голосовать. Блин, а кто со мной был, как посмотреть? Никогда. Так. Даже не знаю. Копатыч ушел. шел. Эм... Я причем даже я реально, я не знаю, кто там был. Я типа прихожу на это место и все. Ну да, я думаю, что скип. Тут, тут скорее скипать надо. А, -а, -а, -а Копатыч его выбило. Серьезно. Ну это, это хрень. Это хрень. Вот что бывает, когда предатель сам уходит с корабля. Ну а если вам понравился данный видосик, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и конечно же жмите на колокольчик, чтобы продолжать смотреть и радоваться Эманасу. С вами был офисер, всем огромное спасибо за внимание и всем пока.